приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва", и сегодня мы с вами свяжем один из лучших вариантов оснастки онлайн на мой взгляд и не только на мой но и очень многие спортсмены пользуются именно, именно таким вариантом я у них посмотрел и хочу вам показать я уже показывал его в своих роликах в некоторых но хочу чтобы этот ролик был автономным стать получается очень деликатная вот на таких двух бусинках она друзья, вяжется спортсменами я свяжу их на больших бусинах чтобы вам было удобно все видно Значит, этот вариант фидерной оснастки вяжется на основном шнуре вашего удилища ну, представим себе вот этот наш основной шнур и для начала мы должны связать вот такой вот отводик для кормушки в принципе по большому счету можно его не вязать некоторые вяжут, некоторые нет в моем варианте будет вот такой отвод для кормушки для этого нам нужен такой вертлюжок с карбинчиком как мы его будем вязать? Итак, так сначала мы привязываем бусинку а привязываем ее любым удобным для вас узлом я вяжу узлом типа клинч Забиваем. И затягиваем. Затянули. Лишнее обрезали. Вот наша бусинка привязана. Дальше к ней мы привязываем выплежок. Привязываем точно так же узлок блинчик. есть, привязали лишнее отрезаем есть все, это у нас получается отводик для кормушки Можем его сразу одеть кормушку сюда и отложить в сторону да, обращаю внимание, друзья, на то, чтобы вертлюжок был с карабином такой, чтобы карабин застегивался внутрь, вы поняли? Не наружу вот этот хвостик был, карабинчик а, а внутрь В таком варианте он не зацепляется за поводок оснастки во время заброса Есть Теперь на основной шнур мы продеваем скользящую тут нашу кормушку с отводиком. Есть, ладно. Вот Теперь берем вторую бусинку и продеваем ее два раза. Вот таким вариантом, смотрите. Так. Чтобы у вас получилось две петли, когда вы снимете с пальца указательного. Вот они. Вот Две петелечки, видите? Теперь необходим вот этот хвостик. Теперь необходимо этот хвостик два раза перекрутить через вот эту петлю, которая у нас образовалась. Раз. И два. Все. И теперь вот это вот аккуратненько зажимается. Все. Когда она зажалась, вот эта бусина... Уже никуда не уйдет, ни вперед, ни назад, никуда. Вот у нас две бусинки, получается вот, вот таким вот вариантом. Видите, да? Друзья, вот этот кусок штура, который у нас остался, мы будем использовать в качестве отвода для поводка. Единственное к нему требование, это он должен быть длиннее нижнего края кормушки. То есть, это вот тут должна быть петля. Вот. Здесь мы вяжем обыкновенную восьмерочку. Еще раз. Так. так. Вот так. Вот теперь можно лишнее отрезать. Открыли мы нашу петелечку и методом петля в петлю. Подеваем наш поводок вот такие вот варианты поправляем все вот вариант петля в петлю друзья наш фидерный монтаж готов у нас получается на основном шнуре отвод для кормушки на бусинке потом бусинка которую мы застопорили отводика из шнура и поводочек все друзья вот этот вариант самый лучший молдавский спортсмен Лаур Дмитрий который участвовал в соревнованиях в чемпионате Одесской области по фидерной ловле занял призовое место благодаря вот такому монтажу он мне его показал, сам связал, показал мне. Я, друзья, показываю его вам. Вот такой нехитрый вариант монтажа. Без лишних деталей. Все очень просто. Единственное, что повторюсь, он делает это все вот на таких вот маленьких микроскопических бусинках. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клево. Ну, а я прощаюсь с вами, до скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошо, пока.